Ой, oh, <laughs> я, я, я- сделал рандомный флик Он, да? Фу, я внучок Скрима. Так, ну все, пора камбатчить. Старайся. Это не запрещает. Например, не получается запрещать. О, даже ему. Так как так-то, а? Ты, ты рандомчик. Я все понял. Все ясно. Рандомчик. Ну, я быстрее. Так печально. Попал. Нет. Нет. Нет. Я видел кровь. Не надо пройти. Я должен... Привет, я уже тут Hello Ты Да, я зачем. Попал Нет Да Да Окей Опусти меня Без обапливания Так на лапах или без обапливания? И на и, и без и и и фода вот чё я пробрался чё у тебя там авики лежит? да хватай ты всё возьми по, по по пытки за тебя лапу Мне подарили Абапу, ура. Ну вот. Опа. привет. А ты выиграл? ангел камбэк Что? Я сказал Анреал комбэк. Где моя вапа? Куда я выбросил? А, вот она! Что это? Это я. Да, мои флики это просто божественные, я симпо. <laughs> мои флики это божественное. Я, я так и взял вапу. И ты меня взял ее и, и забрал. Да? Потому что я могу. Потому что я могу. <рес> GGVP? GGVP? Ну нет, нет, не подбирай, не подбирай, не подбирай. Ты, ты плохой. Ты, ты плохой. Я знаю. О, нет, Здрасте. Даже не думай, даже не думай, даже не думай. Привет. Не, не, ноу, ноу, ноу, ноу, ноу. Aha. Uh -huh. Mhm. Mm easy. Too easy for me. Too easy for me. <laughs> oh, you're out. Oh, you're out. Oh, you're out. You must stop it, you fucking asshole это это что там не твоя ручка выглядела Пшух. Пшух. Пшух. Пшух. Пшух. Не страшно. Вот кто из-за этого? О, той, это... О спасибо, спасибо. Конечно. Фу, хватит. Не зато я Да не, ну что это такое? Ну сразу за АВП побежал. Ну а что это за человек? Ну что ему переслешь? Я так сказал. Нет. АВП? Хелоу. Я мушка ударил, это принтер. Я не видел? А, да. А, я, я, я, Яй Яй Яй Яй Яй Яй Яй Яй Яй Яй Яй я, не бежал. О! Oh. <laughs> Вантап! Um. <laughs> а, нет! Вот он! Ебая! Вот и далеко убежал. Прям быстрый. Быстрый! О, о, о. О, Думай так дальше. Думай так дальше. Ты какаска? <сх> Думай так дальше. Ты да. пинг 52? Да. Где ты живешь? У <сх�> тебя на Нет. В деревню. А, в деревне. В а деревню бабушка. я каску сделал каказка барба ой кто-то обходит на... так весь свалите нафиг хватай калаш стреляй калаш из <Юсбек> кончился <сíck> <Нет>. <сíck> я понял ты... И... Рандомчик. Ди-джем на скейм. Так. <звук> Что?! ха <свук> Я веду твоя рука. ха ха Чего ты стояла тут? Твою руку было видно. ха <свук> Ненавижу <"Cas -go">. КСГО. <свук> ха Ой, привет! На миллиметр выше головы. Чтобы не забегал, когда не надо. Чего?